нормально, где-то на одном месте. Я не знаю, где он станет, Этот семочка. Ваня, давай, Да я понял, я Так. Хорошо, ребята. чуть-чуть. А потом еще... это А так, награждение участи. Первое у нас. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Завтра второе место в дисциплине в комбинации село Эльбристайл награждается коренной одессит Элиас Куе. <плес> тень падает, не видно Видишь, на лице тень падает? <плес> Герой сегодняшнего дня, сильнейший в Одессе, да и в области Одесы, там, да, Грибок, Грибок, награждается Дмитрий Черный. Прекрасное шоу. Самая большая моя силовые. И он поедет ну что, видите, на чемпионат Украины. Следующая номинация выходы на две. И за третье место награждается Роберт Биллин. Не знаю. Второе место принадлежит Василию Достижку. Потому что ребята показали одинаковые результаты. Также за второе место награждается Трубченников. Ух! Ух! <свист> его нет. И за первое место в номинации «Выходи на две руки» награждается Вадим Будич. Не За третье место в номинации подтягивания с тридцать килограммами награждается Элиос Брие. За второе место в номинации подтягивания с 32 килограммами награждается Артем Палаш. И за первое место в номинации подтягивания с 32 килограммами награждается Друг Чинин. Давайте мне! Вот Майку мне бы дали. Да, я утром буду делать. Я всегда все слушают. все на грудь. Весом 48 килограмм Третье место. Элиос Маленькую с <класс> вами камеса, фили ладно. Маленькое. Может с Леманом С Леманом Давайте мне и за первое место в организации подтягивания на одной руке побеждается Трубчадинов